Так, пацаны, я тут. Все нормально. Так, э -э пригласить игрока. Тут у нас каратель 08.4 чего-то там. 5. Так, мы. Не понял. А, ну, понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, блин, ну, конечно, блин, понятно, понятно. Малевич скажи, Костя, чтобы по местами понял 4,3, чего? Ну, чувак, ну, если ты, если ты бухой дебил, как и я, вот зачем, зачем, зачем, чё ты, блин, что ты вот высираешь? Вот, понимаете, ребята, это уровень, это уровень, уровень танкиста. Так, у тебя слушай, чувак, ну, тебе, вот честно, вот я вижу, как он в чате пишет, типа, Малевич, можешь написать, хочешь, чтобы поменял мой никнейм? Ты, ты не можешь свой конченый никнейм написать правильно. Вот сейчас стример должен ебаться в рот, чтобы вот написать. Твой правильный никнейм. Ну ты серьезно? Ну что это за неуважение к стримеру? 4. говорят, 4-3 поменять местами. Ну, посмотрите, какой тупой, ребят. Ну это, ну это просто типичный танкист. Ну, типа. Я, я сейчас у него интервью в прямом эфире возьму. Я вам базарю, пацаны. Я сейчас у этого великого гражданина возьму интервью в прямом эфире. О том, какой же он молодец. Однозначно. Так, сейчас посмотрим, он зайдет, не зайдет. Вот ты мне скажи. Как можно было ошибиться в своём никнейме? Вот ты, ты бухой или что там? Да я случайно, ошибся. Из этот, эм, ошибся. Как можно было ошибиться? <къех> слышно? Да, слышно тебя. Бери танчик, <къех> на компот. Ютубу привет, мама Ютубе. А -а -а. Реально, вы понимаете, ребят, прикол? Чувак играет в танке, сколько, сколько он лет играет в танке? Четыре а -а -а, года. Четыре года, но ну вот это пятый пошел, получается, да? Да. Чувак играет в танки э, больше четырех лет, и он неправильно в донате пишет свой никнейм на взвод. Как? Ну, типа, если ты играешь в танки четыре года, ты свой никнейм просто наизусть знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь то, все, пятое, десятое. А тут просто взял и ошибся. Ну как? Я не понимаю, пацаны. Я не понимаю. Так, э, в любом случае, пацаны, едем направо, вот туда красивенько, там что-то заворачиваем, стреляем и... А, так это встречный бой. ту ту ту ту ру -ту, ту встречный бой, встречный бой, ту ту ту ту, -ту, -ту. А я тебе ничего не говорю, ты мне 500 рублей задонатил, ну и все, свободен, как говорится, едь там стреляй куда-нибудь. Понимаю, да, да, да, Это у тебя озвучка Мармака что ли? Да, да, да. Единственное, что хорошее в World of Tanks от Мармака есть, это его озвучка. Да. Все остальное в World of Tanks полное говно. Ну это в принципе да. А так зачем ты в танке играешь? У меня вот эта работа, а ты зачем играешь в это говно? Ну, скажем, я тоже хотел начать стримить, но у меня, короче, проблема в том, что я не могу настроить свой комп. А, ну понятно, танкист. Компьютер хороший, но не тянет. Ну, как бы тянет, но... Так, короче, там непонятно. Я подлагаюсь Тут, короче, очень аккуратно надо играть, потому что врагов целых три гомо гомосетины. Вот, они такие прям гомосятят нормально. Ну, но я сейчас чистотист не выкинул. Забых. Да я бы тебя тоже нахер выкинул, честно говоря. А это... Это как он туда закинул-то? Ну да, кто не влияет. На песок покинул. да? Ааа, я понял, я подставляюсь. Хочешь, ты кстати, изменения, как тут не, не фанок, сзади, сзади, сзади А, все, понял, разворачивай, разворачивай, э, ты где? А, все, все, я сейчас помогу, сейчас помогу У нас бабах убили, понял Жди, я сейчас объеду На меня выкатывают Братан, там и вообще со всех сторон поддавляют Сейчас помогу, сейчас помогу, я объезжаю У меня в этой игре будет хоть немножко побед? Они просто сосут писюны. 0-4 Хорошо, забрали, минус один. Там сзади танки уже. Давай, давай, подгрету. Выезжай на под... А, все, она уехала, манда. А, желаю сдохнуть от трака, куть кончен. Боже, но ну это просто, это просто забей. Я просто позицию только поменял она уже выкатилась на меня. Это совпадение, ребят? Я что-то понять не могу. Минус не тысячу заряд. хп, да? 600? 600? 900, 900, по да, почему минус по тысячу хп? Наши. Пацаны, минус 1000 хп, минус тысячу хп за один выезд за один И игру езжает. За... Братан, пока ничего не могу сделать, я меняю позицию снова. Там Арта простреливает очень жестко. Я просто желаю сдохнуть тупым а, от рака, который на Арте играет. Лучшего, больше они недостойны <свист> еще порт да, с такими да? братан ну как говорится спасибо за 500 рублей передавай привет а я тебе еще скину а ты мне что скинешь? давай братан давай р раки в рэндаме будут рады в <свист> <С> смысле? <свист> я чурак, что ли? Это по кого ты имеешь ввиду? А, <свист> <те, свист> твой оба которые вместе с нами играют в одной команде А, ну это да типичные оленьи а, чтоб ты понимал меня все хп сняла арта кроме одного шота бабай все хп все хп сняла арта все просто вот все все Ахта, ахта не влияет. Не, конечно. не влияет, конечно, конечно. Надо слушать побольше тупорылых разработчиков. А арта не влияет. Ну вот не влияет, вообще ничего не влияет. Ну вот вообще не влияет. Да, такие дауны постоянно есть. Говорят, что Арта не влияет, конечно. Кстати, знаешь, хочешь, хочешь один прикол один? Ну, был. А ты десятом играл. И мне этот Арта просто на тысячу дала с поджог. Не влияние, да? Нормально, нормально. Ребят, что в рынке творится, я хз, блин. Так, ну сейчас все это как скидывать, да еще. Короче говоря, я не бухой, я не, я не пьющий человек. Русал. Ну сочувствуй тебя, что я тебе могу сказать. Почему? У тебя 2000 урона на десятках, это не пищи, Никаких оправданий. Потом скинешь, поехали. <смех> ну, ну а смысл пить, я не, вот, э, Играть в танки и пить, вот, не понимаю зачем. Я не понимаю вот эту логику. Логика в том, что ты тупорылый кусок криворукого говна, не умеешь играть на, на других танках, и тебе нравится вот это вот стрелять на арте. Вот и все, вот такая логика. Я, я тебе проще скажу, я пью, но очень редко. Мне, Слушай, мне вот, ты, драйк вот драйк. ты говоришь, что ты пьешь очень редко, но у тебя сейчас язык заплетается прям как у меня. Как? Как это возможно? Я тебе объясню, я очень. У меня очень много болезней. Связано с психикой, с сексом, Это все, у меня очень много болезней. О, у меня тоже психика. Не пить вообще нельзя. Слушай. У меня тоже с психикой болезни есть связаны. А я понимаю <сих> ну, по, по, по жизни я уже псих, по факту Да это понятно Короче, смотри, нам рез более-менее нормальный попался Есть, короче, одна острота Немножко еб***ая, но, короче, едем срочно за маяк И в низину падаем, и там продавливаем до конца И там выезжаем и тарахаем всех просто По идее, а по идее Арта туда, ну типа сводится, но не так, что прям сводится Ну ты понял, короче, едем Бля, ну я почти попал. А, ну, все. Ну, надо отсветиться, подожди, я. А, поди, я арта КД. Очень хорошо, что мы отдали горку. меня сейчас вот светанули. 277 засветился. Вы, он, он КД, выезжай, траха его, аккуратнее только. Чувак, ну попадай. Говноед на голде, убиваю его. Проехали, проезжаем, проезжаем, проезжаем за мной, за мной проезжай. А, кстати, вот это не контр. А, давай этого ВНЛД. Он, он КД, КД, давай би его. Нас сейчас зажмут тут. А не хавик сзади. Еще по шоту ему. Откатывай назад, откатывай назад, надо поляка убить. Откатывай назад, как они контр. А как? Да что это за хуйня, да ладно? Они никуда они никогда сюда не ездят, они никогда сюда не ездят. Стрим снайп, это стрим снайп. Но зам заметь, этот, мы, этот, знаешь, где? Стайп... Сто сюда никто никуда не ездит, никогда. Это полюбать, они никогда сюда не ездят. Те, вот те, кто говорят, то, что стрим снайпера не существует. Вы конченые, брази. Вот, поддерживаю. Помни, что стрим снайпа не, не бывает, что, что этот стримеров не в локусе. Вы конченые, б**бол. Так что не бывает этого. Это я вам подтверждаю, что это стрим снайпер. это в натуре стрим снайпа, смотри, как он упарывается, ему б**, б**. Ему просто б**ть, она просто едет вперед и убивает, б**. Никогда сюда танки с того респа не едят. Я, я сто раз попадал на встречку. Сюда никто не едет. Никто, б**. Ладно, братан, Тоже я с... поехал дальше, все, Пойду, соло поиграю. Ну, ну не Ты ездят сюда, тем более три танка. танка. Пацаны, ну я раз пять, и я раз шесть сюда попадал Ой, на утёсе, на встречку. Вот как вот? Ну, ну что ж законченные х***цы играют в эти танки специально, чтобы словить. Это... Поскольку... его законтрить. Ну что ж вы за... Это, это... пацане, привет, и я пойду. Привет своей лучшей подруге. Э, своему лучшему другу Сироги... Сироги? Сирог, Сирог? меня слышно, да? Братан, Что, ну давай это? побыстрее, у меня жопа горит, я хочу высказаться, на твой привет! Хорошо, хорошо, извини. Поеду, поеду на Е4-ом боек.